планирование и разработка мероприятий по охране туда. Значит, инструкция по порядке планирования была изменена. В принципе, ничего сверхъестественного там не поменялось. Исчезло вот это уполномоченные лица по охране туда работников. Ну вот, теперь они не участвуют в разработке этого плана мероприятия. Ну и при планировании не требуется при планировании плана мероприятий, не требуется учитывать результаты паспортизации. Вот. Но добавились новые требования, что анализируют состояние условий охраны труда, соблюдение требований по охране труда и предложение структурного подразделения и комиссии по охране труда. Ну вот. те, кто давно в, те, кто давно в теме, те, кто давно уже работает в охране труда. Помнят еще старое положение планирования мероприятий по разработке, планирование разработки мероприятий по охране туда. Там была и форма плана мероприятий, и более широко расписывалось, какие мероприятия туда можно было включить. Это для тех, кто только начал работу, поищите старое постановление. В принципе, в раздатке я его, в тот раздаточный материал, который я вам отправлю после семинара, он там будет. Гляните, посмотрите, это будет вам как подспорье для составления плана мероприятий.